А это Сия, моя дочь и старшая сестра Ноа. Поняла. Прекратите балаган, чтобы какая-то школьница сопровождала сестру. Это она меня сейчас школьницей назвала? Прекращай. Несмотря на вид, она сильная. Не похожа на комплимент. А ещё милая. А это вообще к чему?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 Я собиралась выбросить это, но вдруг... О, да! Да! О, да! Вполне неплохо. 78 баллов. Думал, тут ты оценишь на 100. Хорошо. Так, хорошо. У нее сложилось неверное мнение обо мне. Если вспомнить, цель усмехнулась, посмотрев на меня. Командир, давайте отменим все планы на сегодня и я в подробностях расскажу вам все новомодные тренды японской моды настоящие вы же не откажете мне конечно этот демон слишком силен для нас мы можем лишь тянуть время как планировали. Недостаточно лишь ценить время. Мы должны остановить его! Или он использует храм, чтобы убить нас всех! Все в городе тоже погибнут! Да! А вся картошка превратится в чипсы! Сейчас есть кое-что важнее, чем твоя картошка! Доброе утро, Элейна! Могла бы ты чего-нибудь приготовить на завтрак? Пожалуйста, ваши сорняки. Ты что, местишь мне таким образом? Сами сказали что не стоит терпеть и я постаралась быть честной с собой готовить утром для вас так утомительно <х Fleet word sounds> <tense> <спрос Polish Naturally> Ой, плечи затекли грудь слишком тяжелая да уменьшаем и грудь с помощью созидателя вот так Ну все, теперь плечи не будут затекать. Живо, верни мне мою грудь! Нору, ты бомбан! Что же будет, если принцесса их найдет? Положу пока эти лесные авокадо, как обманку, а потом заменю на гранаты. Я же положила их, да? Принцесса! Это точно видео проделки! Ах, это паршивка! Ты, кажется, побледнела! Я всегда так выгляжу. О. Нашлась. Страйк! Uh. Бэттервуд! Привет, Фиалка. Надо же, Дзера. Выглядишь okay, так, не будто твое лицо не далось скульптору. Верни мне мое волнение. Да не нужны мне ваши разговоры! Просто сдохни. Вот тогда мы решим все разногласия. Что? Как быть? Поговорим в другом месте. А? Чего? Стой! Ну и дела. А что еще остается, Редд? Эксеренергия укрепляет только тело. Вещи защищать она не может. Ты издеваешься? Представь, каково мне каждый раз голым посреди города стоять стыдно да и только. Так, что-то я не понял. Разве это повод стесняться? Да уж, пожалуй, в твоем прикиде было бы еще хуже. Дашем уйти. Уйти? Кому? Добро пожаловать! Свежих кирпичей не хочешь? У них на берегу засада! Мама наверняка обрадуется! Ага, точно! Так вот, Ария, у тебя кое-что упало! Что это? Погоди, Ария! Инчи, придурок! Быстро, идиот. Аккуратнее, пацан. И, извините. Пацан? Эти минералы формируются из панцирей радиолярий. Ого. А что это? Возможно, андезит. Вулканическая порода. А это? Иловый известняк. Он состоит из мелких песчинок. А это? Да собачий помет! Сакура, ты только что меня спасла. Всегда, пожалуйста. Сразу полегчало. Эй, Крока, почему ты открыла именно ту дверь? Крушащий все свои силы и сжатие в 200 килограмм, Майка черной Дыры. Мы докажем тебя, сбившегося с пути героя. Чёрт! Я тебя раздавлю! Больно! Сдаюсь! Сдаюсь! Сдаюсь! Сдаюсь! В наше время все можно сделать через бесплатные программы. Просто оставь это мне. Если возьмем вот это и используем вот так, Вы до сих пор не выяснили, из-за чего миру грозит погибель. Ваше величество, наши маги прямо сейчас проводят расследование. Нам нужно еще время. Они же в небе парят! а где Земля под ногами? Как она может так тянуть всего лишь тремя пальцами? Не понимаю. Не, не Слушай, у тебя милая личика Идем в раздевалку Я устрою тебе хорошую порку Нет, Извини, Я была не права, Нет! Выпейте, сделает больше крови О, спасибо Попробую-ка Как же воняет Оно поможет Гарантирую. Смотри, какой добрый. Пей. Мы не можем позволить тебе отключиться. Мы за тебя так беспокоились. Ты уж прости. Сдохни! Ага, с такими мне сражаться не впервые. Пламенные